Летний сад. Вход бесплатно. Что мы знаем про летний сад? Мы знаем, что летний сад расположен на самом деле на острове. Мы знаем, что его основатель велел Петр Первый. После посещения Версаля, да? Ну, все, пусть, пусть будет Версаль, да. Ну, мы видим. мы так чем я хуже? Слушай, я не могу на болоте сад себе построить. И, как говорят, что... У нас это местность-то болотистая, что все эти деревья привозили специально. То есть они не здешние, не, как сказать, не местные деревья. Их откуда-то специально привозили и здесь высаживали. И даже у В 1704 году Петр I приказал разбить для себя большой сад, подобный европейским паркам того времени, и сам наметил его первоначальный план. Летний сад со всех сторон окружен водой. Естественной границей парка с севера и востока стали реки Нева и Фонтанка, с южной и западной – мойка или бежья канавка. Сначала в парк можно было попасть только по приглашению Петра I. Позже здесь разрешалось гулять прилично одетой публике. В XIX веке он стал излюбленным местом гуляний петербуржской знати. Здесь часто бывали Пушкин, Крылов, Жуковский, Гончаров, Чайковский блок и многие другие. Скульптуры для летнего сада Петр I привозил из Италии и очень дорожил ими. В XVIII веке скульптур было больше двухсот, но впоследствии многие из них были или разрушены во время наводнения, или переехали в летние царские резиденции. Сохранилось около 90 мраморных статуй и бюстов из ценной коллекции. В Летнем саду была установлена античная статуя Венеры, названная позднее Венерой Таврической. Это была первая античная скульптура ногой женщины в России. К скульптуре пришлось представить солдата с ружьем для круглосуточной охраны. Петербуржцев смущала голая баба с белым лицом, и каждый старался ее во что-нибудь одеть. Сейчас Венера хранится в Государственном Эрмитаже. За 300 лет неблагоприятные климатические условия разрушили статуи. Кроме того, многие из них неоднократно подвергались актам вандализма. Поэтому все скульптуры были отремонтированы и привезены в Михайловский замок на хранение. Теперь летний сад украшают 90 копий скульптур из искусственного мрамора. В саду на четырех площадках были устроены фонтаны. Это были первые фонтаны в России. Для их работы был прорыт канал, а паровая машина качала воду из фонтанки. Сильное наводнение 1777 года разрушило их, и фонтаны решили не восстанавливать. Но в ходе реконструкции парка в 2012 году удалось по старым чертежам восстановить систему водоснабжения и заново запустить фонтаны. Скажите пару слов в камеру. Я хочу сказать, народу много сейчас здесь нет. В общем, обратите внимание значит, это этот памятник Крылову. И хватит метаться. Основание у него изображены всякие вот скульптуры животных. В общем, посвященные басням Крылова, там лисица, ворона, там, все эти персонажи из басен Крылова. Что я хочу сказать, что вот этих персонажей, я к сожалению не смогу найти автора. Я не помню по памяти, кто автора этого памятника, но, значит, животных лепили с оригиналом. То есть был приглашен специально лев. И вот с этим любом они намучились, они его. То есть, короче говоря, а. Ап... Прям приглашен. Да, его притащили откуда-то. Медведя. Пригласили или притащили? Я не знаю, я у них не смогу сейчас спросить. Не знаю, ли. В общем, их заставляли. Ну, скорее всего, приглашен, значит. Да. хорошо летом в Петербурге. А почему памятник Крылову расположен именно здесь, в Летнем саду? Да я предположу. Наверное, он здесь умер. Нет, просто Крылов здесь очень любил гулять. И его здесь часто можно было видеть, он здесь гулял как обычный горожанин. Он был большой обжор, кстати. Да? гулял он здесь после обеда. Я вот что хочу сказать. Мало кто замечает, но на самом деле вот это вот как бы спуск, это место раньше было пристальным. Вот получается со стороны там Невы как-то можно было сюда приплыть прямо на корабле. И вот свидетельства еще об этом вот остались раньше вот сейчас сейчас уже смотришь как бы плохо можно понять что здесь пристань была но вот на самом деле сюда можно было заплеть именно на корабле и что еще важно вот эта вот мостовая она сохранилась со, со, со времен петра первого вот эта оригинальная мостовая надо показать попытки с той стороны нам показывать а теперь это сухой ток Настенька решила зафиксировать себя по отметке наводнения Скажешь пару слов? Высота воды 7 ноября 1824 года Я примерно метр семьдесят Потрясающе Особенно хорошо здесь было плавать 7 ноября. У меня есть претензия к оператору. Вот ну, кораблик Сайн. На самом деле, вот этот променад мне нравится больше всего в летнем саду. Да, людей поменьше, воды побольше. 27 мая 2012 года, в день города, после реконструкции, открылся летний сад в Санкт-Петербурге. Работы продолжались около трех лет, и реставраторы сделали все возможное, чтобы посетители увидели летний сад таким, каким он был в 18 веке. Но многие горожане помнят летний сад еще до реставрации, и до реставрации он им нравился больше. А какой летний сад нравится вам?